Итак, всем здорово. Сегодня мы будем играть в Энтропезире! Наконец-то я её скачал, просто я не мог физически, потому что админа из одного торрента просто, просто забыл одну ошибку, которую затупорило мо прохождение. Простите. Это не проблема меня, это проблема торрента. У меня нету денег для этого. Потому что откуда мне взять их, скажите. Итак, мы просто сейчас. Чтобы было нормально, вы хотите, может быть. Ну ладно, я это применю, но как я думаю, ничего не произойдет. Только графика будет на 1980. кстати тут вроде бы субтитры, субтитры только в диалогах новая карта начинаем начинаем начинаем ой стоп стоп стоп стоп да блин ладно потом сейчас проиграем к сценку. я удалю джип вот этот GX вот это Опер Джек, чтобы не лагал, короче. О нет. О нет. Я не хочу пропустить аглу. Ну, Вс. Так. Ч тут? Ч Ч? А! Ты, типа одеваешь что то Ладно. За этот год, может быть, promotion. я получу повышение. Да базовое да, 300-650. Да, блин, я просто не успеваю. Не имеет значения, У меня есть друзья, наверное. You know и это и... ты не означаешь. Пошел тут 36 подлипало. <coughs> ну, ладно, идем, идем, идем. Здорово, Челик, ай. Блин. 36 ты да, опоздай. Задержался. Извиняюсь. Сегодня ты не патруль. А покрай. Ох, отлично. Куда идти? Иди мимо камеры. Поверни направо, а затем налево. И снимаю так дорожный. Хорошо, я займусь. О, да, так, все. О! Оу! Мет 45, гражданское несоответствие? Нет, так, это же Мет 46, гражданское ответствие. Ничего? Ничего? Ничего? У меня есть за ним, О! Ох! Ой, е Мы не будем говорить это. Черт возьми! Если ты починишь провода на эти 6 то в этом инциденте. Ты Я хочу, чтобы мои взял свою штуку. Окей. Я ценю ту работу, которую ты делаешь после существования. Чем скорее тебя повысит, тем скорее ты навсегда исчезнешь с нашими глазами, скажем. Я-то 36. Эй, 36 наверху! Я занят делом бэнс скоро подойду к я всегда попадаются дела поинтереснее. Я веду тебя в курс дела позже. Поднимайся наверх и начинай. Иди, и эти к... ...к...к...драма. Опала! Вот, я купался Я знаю, где тут Эх, да. я чувствую себя, как полуфабрикат ты меня слушаешь? Будь I can get that я могу открыть я тебе крышку вентиляции, погоди. Спасибо. О нет, я походу застрял. Ну, не может быть, что я застряну только из-за этого. Я не умру в туалете. Фух. Ты раньше был продавцом авто, блин. Даже. Блин, ну блин, нет. Куда это была дерьмовая жизнь? Раньше мне было. Мне понравилось перегодним. Проверь 21. Кстати, где 21? Он прикрывает 36-го. Подожди. Стижение я хочу получить, и что там надо сделать? Да. Опять! Я не умру в туалете! Фух. 36 1650. А. Зовут это Релокер, был тюремным охранником Аризоны. Его жена умерла потом кто-то кто забрал его ребенка Похищение и большое расследование Никаких же Кроме него ты имеешь между походу разбиралась в город разбирал массовой информации. Это оказало давление на Они посадили его и выбросили ключ. Неудивительно, что он просил. Его избранная привилегия услуги по уединенной семье. Семья? Что? Он, и пытается выяснить, кто похитил его... похитил его дочь. Разве это не очевидно? Это большой ему, вот, да, убил ее. Давайте делаем так, чтобы он никогда что-то там я, тоже... <с> я не успеваю, реально Блин Есть такое Есть враги, они не можете, ради чего-либо Я им не позволил И Еще... чё ты Соб... не кто-нибудь мне эту информацию? Че, обосторожнее! Ты че, лазер? Челики! Мы знаю, что-то надеем. Это был меня. Его забрали у меня. Сумасшедший трешистый. Я не виновен. Клянусь, смотри, чтобы это вновь не получилось 650. это повлияет на твою производительность, тебе придется навестить улучшенные кредиты. Конечно, я удвою количество обходов, счастливый на тебя, ты стоишь же пятерых таких парней. Я собираюсь отправить тебя на некоторое время на внешнюю сооружину. Простите, а подальше от этих городских курсов. А внешний мир хороший. Пополни крутил, тогда мы сможем поговорить. Нормаз, нормаз завязочка. 11 месяцев после. Или до этого. Оу! Oh. Да, это то самое. Мы будем очистить это место. Этот поезд будет примерно через 10 минут. Он снова справляется. У на поезде. возвращается в 18 все ясно. Если мы сможем вернуть этот поезд, мы все получим аванс. Это действительно нас к Ади челики! Оу! Стрелнный! Я не вино. Бину... Оу, это уже он! Это. это элитный именно. Элитный солдат. Оу. Оу, черт. Оу, черт. Оу, нет. Не хотел бы, чтобы он мне залагалась игра. Да? Чего? А, зашло что? Стирание памяти? Если это стирание памяти, я терплю. Могу, чтобы... Блин, я залив. Это же перспектурнометр. Раньше они твердили, что это ненормально быть таким, как я. Они посадили меня. Начали лекарство. Отвергали меня. Люди отвергали мне все. какой я есть. Мой жизни, семья, моя Люди забрали все. Затем появился Альянс Они Они сказали, что проблемы не только от одной вещи человечности Некоторые Некоторые сказали бы. Но вс ⁇ равно ее никогда не было. Энтропезира 2. Ромас. <связь> Оу. Пожалуйста, скажите, что еще будет. Нет. Если что, я потом приостановлю. Я потом выложу вторую часть. Потом, может быть. Когда смогу. Оооо... а -га. Вот наш элитный солдатик. О, страшно немного... Даже. А, -а, -а! Мы, мы боимся за главного героя в этом аддитивном фильме. О, чё? Я-то крыса. Чё? чё за Погоди! Я, я вернусь. Свидос. Эй, Сталки! ставки, включай, включай. И ты встарьн, быстрее, быстрее. Мы Вы выполняли свою задачу. 650. Ну, последний из вашего копии ну, наших интересных помочь вам. Они были прежними. Иди Сива на данный момент захватил Жуки Джосман и узнай, что она ищет и... надеемся, что получит телькота, которого мне обещали. То Передущее... что Чили повернули вам волю и способности. Это огромная честь и привилегия Поэтому вы с этим Не За мной отправиться к саду корабль Хорошо, а, тогда я займусь этим А, вот! Все же я остался с Биг Брендом. А, это лифт! Ничего себе этого не видел. Надзор активирует, активирует привилегию консультированную единицу, priority, 50. Priority, 50. помещение всем наземным командам, как бы, Можно быстрее преподить местного агента, ажиотом умственного захват содержать. А и сообщать о некоем другом регионе соблюдение этого требования приведет к прекращению действия сотрудника или чего-то опа нас здорово! Здоров, надзор! Русском надзор, где-то Я сам могу Не, ну реально, не стреляют Что то? Любить позицию Ааа, -а -а, я тебя понял почти Ну что то? опана на Череп, все? Добавил солдата Ах, ты, а. хотите, Давай О, это как же круто Туда, Куда? А! Сюда Давай календарь stay here falling up legs челик чё? <свистит> Слышь, король, в секторе. Расскажи мне об этом. <свистит> да я вообще взять подряд. А, ну, походу невозможно теперь. Загрузка. Ох, это что Это за что -то. очень много геймплея ага давай вот сбор что, используешь анимации с Half-Life 2 из Half-Life 2 бета не ну ты серьезный чел я просто я все знаю, там были заниматься выглянувания в half 2 бета Что-то Боже, черт возьми, что здесь произошло <паспорка> Чёрт возьми, у вас что, гранаты закончились? <паспорка> <Черт>! <паспорка> <паспорка> <паспорка> Чельки, давайте, let's go. О! Это супер, это супер, это супер. Ч тут сказать? Ничего не сказать! Это просто больно! Ща, подождите! Так, начинаем, продолжаем. Чё? Чельки? Чё смотрите на меня? mm Да. Да, блин, ну, да. Что за пауфабрикаты тут собрались? Не просто тупо Большой руль Большой руль как кто-то Аудио, мышку, на немного просто. Я просто. Я на немного, если чрт, пожалуйста. Не бога, нормально, нормально. А, это и есть Гордон Приман он и уничтожил тут всех. Челик. Я вс. Уже все. Ты че, все главное... Дух, ни хера себе! сложно там только один челик выжил стоп а мы уже элитно нам пофиг контакт с аберриверацией чего а ч опять не потом Wow! I can see yeah, one of these in a long time! Nice! What are you How many of you damn rebels are Serious rebel presence up here. будет кто-то тут. Кстати, в конце, может быть, я установлю Жди. Ой, ну прекрасно вот странный интеллект ладно не будем обращать внимание на этот и ниже не ни на подчеркивание ну ладно Вообще где? Ты вообще куда идешь? Ты вообще забудь про Просто забудь про них. Ох, там тут были закрыты двери, а теперь они открыты. логика. А где они что? Они что, просрали вот эту штуку? Она идиотная. конечно вы тупы спасибо за Опять с открылось. Да, да, закрываем. Натина сводится этим шедевром. А, это Clay! Под 哦 the uh. Нет, это просто искусственный интеллект. Нормально. Вообще некого некого. Никого. Тупо никого. ну реально никого. Никого. Просто тут есть некоторые аптечки и. не знаю но если по логичности я должен нажимать я, я шалитный комбайн я и плюс 300 я уже слышал как я в позе там был тоже это и решал ой блин не нужно еще Затупил. Тупо сейчас затупил. Это случайно за того, что физика хопайпа очень, очень странная. Физика. Я говорю то, что все играет говно. Но я говорю про физику, она чисто хочу заплахать за неё. Тут нету, нету апдейтов. Вы вообще видели когда-то апдейты на физику? вайфе Вот я тоже не видел. Блин. Просто не понимаю. Блин, как вообще Гордон Фриман тогда поднимал эти бочки синие? У него что? У него что? В костюм лучше. Не, ну у альянса тоже лучше. Что мне вообще делать? А, вспомню, математика. А. ну не будем заострять за это внимание. Просто скажем то, что немного не Ты играл уже два месяца, как начинал в стиме. Тут же есть выход, я ж тупой. Тупой солдат, плохой солдат. А, да блин. А. Опять стал умным. Человек разумный смогу поднять. Вроде. Как мне подсказывает физика? Потому что физика это часть игры. Так у нас бочки закончились. Безданность. Сюда блин, где? Где то, что я хотел? Бочки! И комбайном мне нужны бочки! Я даже не комбайн. Комбайны это... Имя... Это производительного... Фермера. Так да где они? Они что, вас кто-то командир отделения учится. А, дальше тот Гардон Фриман. А, понятно, спасибо. Должно задеть ну, Логично М -м -м -м. Просто любимая физика Half-Life Куда тут вообще машины? А, понятно. Так зачем они их оставляли? Они вообще могли пользоваться. Ай, блин. Эверсит Я уже знаю, что там будет. Уже ганомы. Ганомы, джемену. Ты что, серьезно? У меня ее нет. Если вы хотите сказать то, что у меня есть она, то у меня ее нет. нет. Спасибо за понимание. ай больно больно в ноге что мне ж нужно включить эту штуку взорвать я не понял что за напасть Overwatch, I found some kind of secured checkpoint. A copy where Judith is Reminder. Failure to locate Judith Rossman will result in termination of investigation perk. Yes, I understand. Investigate and report. Reinforcements inbound. Ah, Toms around again. One two three four. What's that? Why is there a gun? Why is there a gun? Why a gun? Why is there a gun? Why is there все, закрой свой рот просто. Я не хочу тебя слушать, рано. Ты меня задолбал. Я бы точно не хотел, чтобы ты меня опять обзывал. We Оу, Альберт коммуникашн, куда он делся? Джимен? Джимен? Реально? Или нет? Сейчас о, говорю про Джимена то.. Спасибо за просмотр всем.